Друзья, привет! Сегодня наша тема это наши выборы и причинно-следственные связи, которые напрямую с ними взаимосвязаны. И первое, что стоит сказать в вопросе наших выборов, это то, что мы не можем не выбирать. То есть основа жизни, она опирается на сам момент выбора и того, что с ним связано. Другими словами, все аспекты нашей жизни, а они так или иначе, являются причинно-следственными связями того, что мы называем выборы. С точки зрения человеческого восприятия, мы считаем, что все то, что происходит в нашей жизни, выбираем именно мы. И это верно. Но здесь сразу надо вспомнить, что все то, что мы называем «мы», на самом деле включает в себе две составляющие – человеческое тело и наша душа. Но на самом деле есть еще третья сторона, которая сразу может быть не очевидна. Это Абсолют, Бог. Это все то, что объединяет именно все эти выборы и все то, что с нами происходит. включая в себе все аспекты многовариантности, делают их открытыми, фиксируют их. И при достижении определенного уровня осознанности душа способна брать всю информацию, которая уже имеется в Абсолюте. Но давайте вернемся к вопросу выбора и постараемся разобраться, есть ли он на самом деле, и как он воспринимается с точки зрения человека, души и Бога. Что касается человека, то у каждого из нас есть тело, которое обладает определенными характеристиками, качествами и может ощущать определенные чувства, желания, ощущения. Опираясь на эту информацию, мы делаем выборы, потому что что-то для нашего тела хорошо, что-то не очень. И тело всегда стремится сделать так, чтобы для него было хорошо. Мы, естественно, обладаем абсолютной свободой выбора. Мы что-то можем делать, что-то можем не делать. Из-за этого у нас появляется возможность. Мы выбираем это делать или не выбираем? Если понаблюдать за выборами, которые мы делаем, то чаще всего можно увидеть, что сам выбор появляется в момент появления желания. И именно на этом принципе работает любой выбор, какой бы мы ни посмотрели. Будь то это тело, душа или даже Бог. И конечно же, если рассматривать сам момент выбора, то для каждой из перечисленных сторон он будет свой. Для человека он будет более маленький, более узкий, потому что человек, он уже находится в условиях более ограниченных. Душа, она не ограничена в условиях, но она находится на процессе забывания воспоминания себя таковой, какая она есть. Что касается Абсолюта, Бога, то Он и есть все то, что мы проявляем. Все наши выборы это Его выборы. В основе принципа его выбора лежит дать полную свободу выбора и что бы ни происходило, не мешать этому процессу. Здесь можно сказать, что фактически любой выбор, он связан с многовариантностью и проявляется именно через нее. Но как это ни странно, для каждой стороны эта многовариантность воспринимается опять же по-своему. Чтобы легче было понять то, о чем я говорю, давайте представим себе в виде примера гору, на которой есть огромное количество тропинок. Что касается человека, то в воплощении именно он выбирает, по какой дороге ему идти. Налево, направо, с какой скоростью, как высоко или наоборот надо спуститься. И если рассмотреть одно воплощение того, что прошел человека, какие выборы он сделал, то можно осознать, что он нарисовал своеобразную карту. И если рассмотреть жизнь отдельного человека, то можно осознать, что он прошел, образно говоря, от точки А до точки Б. Точка А это его рождение, точка Б это его смерть. И рассматривая пройденный путь, мы начинаем видеть, какие выборы этот человек делал. Образно говоря, если вернуться к горе, то на этой горе этот человек, он пройдет каким-то определенным маршрутом. И эти выборы, естественно, дадут этому человеку определенные опыты, определенные ощущения, эмоции. Все это включится в абсолют и будет там находиться всегда. И, конечно же, путь, который прошел человек за свою жизнь, проявит в абсолюте вариант, которого до этого в нем не было. Что касается души, то все те опыты, которые получило и прошло человеческое тело, включатся в нее. И главным отличием души от тела то, что душа бессмертна, а тело, естественно, смертно. Именно благодаря этому душа со временем может пройти все тропы, которые есть на горе, осознать все процессы, которые с ними связаны, и нарисовать так называемую карту этой горы. Ну и душа будет проходить этот процесс, каждый раз совершая выборы, которые будут неповторимы с другими. У нее будет своя скорость, своя хронология, того, что она хочет сделать в первую очередь или во вторую очередь. И естественно, все это будет опираться на основе ее желаний, которые будут появляться в моментах. Если же сравнить две души, которые вдоль и поперек прошли эту гору и знают все то, что с ней связано, то рассматривая их отдельные опыты, они будут очень сильно отличаться, потому что в определенный момент времени одна была в одном месте, вторая была во втором месте. Что касается Бога, то в этом примере можно сказать, что Он и есть гора. И чем больше опытов Он получает через разные души, тем больше Он имеет представление о самом себе. Конечно же, эта схема очень упрощенная и имеет свою дуальность восприятия. Другими словами, можно сказать, что наличие или отсутствие чего-либо очень сильно зависит от характеристик смотрящего. Недавно я встретил текст, который здесь будет очень кстати. Он звучит так. У этой вселенной есть хитрый секрет. Ты делаешь выбор, но выбора нет. И именно названный пример с горой может легче объяснить смысл того, что говорится в этой поговорке. Другими словами, наши души, проявляясь через тела, получают свой неповторимый опыт. Они делают выборы, это все через многовариантность фиксируется в абсолюте и делается там неизменным и постоянным. И именно поэтому так хитро и получается, что выборы вроде бы есть, они делаются, но именно через эти выборы проявляется определенная квинтэссенция того, что мы называем Богом. А он в свою очередь включает в себя все и знает все аспекты того, что с ним связано на данный момент времени. С другой стороны, через многовариантность проявляется и божественная суть, гласящая о том, что в принципе нет ничего невозможного. И если что-то вчера не было, да, то завтра оно может появиться. И в данном случае, естественно, для того, чтобы что-то проявилось, необходимо, чтобы конкретная душа сделала конкретные выборы для этого проявления. Теперь стоит проговорить, почему у души и у тела могут совершаться совершенно противоположные выборы. Оно напрямую связано с осознанностью души и тела. А осознанность, в свою очередь, она напрямую связана с балансом, который есть между ними. Если вспомнить, что душа перед воплощением, она уже выбирает условия, в которых она будет воплощаться, то можно представить себе это как ребенка и родителя. И в этом случае родитель, он садит ребенка за стол и начинает ему давать определенную пищу. Что касается ребенка, то он берет и начинает делать выборы. То есть, что-то я ем в первую очередь, что-то я вообще есть не буду. Если представить себе ситуацию, где перед ребенком одновременно поставили одно блюдо, вареная картошка, второе это вакуумство такое, как торт. Естественно, ребенок он сразу потянется за тортом. Если на этом примере показать, что такое осознанность, то можно понять, что она может присутствовать как со стороны ребенка, так и со стороны родителя. Осознанный родитель ⁇ это тот родитель, который сознает причинно-следственные связи наперед. И он, естественно, не будет ставить одновременно и картошку, и торт. Скорее всего, он торт оставит где-то в стороне. Но если даже подобное произошло, то такой родитель сможет объяснить и найдет общий язык с ребенком, чтобы тот понял, что все-таки сначала надо покушать, а потом съесть сладкое. Осознанность ребенка в этом вопросе заключается в том, что... Ему уже донесли эту информацию, он ее принял, и он следует тем советам, которые сказали ему родители. И что касается Бога, то он включает в себя все причинно-следственные связи, связанные с этим процессом. Но может оказаться так, что в нем включено и другой вариант событий, где, например, изучили, что надо как раз таки есть первым торт, а потом уже есть картошку. И чем больше опыта включится в нем через душ, которые делают один или второй выбор, тем больше произойдет осознание именно в этом вопросе. Но так как времени как такового для Бога нету, то все эти знания, осознанность, они всегда были, есть и будут. Также, с точки зрения человеческого восприятия, наше представление о себе очень сильно влияет на наши выборы. Естественно, хочу напомнить, что есть три взаимодействия с миром. То есть, первое — это «я отдельно, мир отдельно». Второе — это когда человек осознает, что он является частью этого мира. И третье взаимодействие — осознанность поднимается на уровень, когда душа или тело начинает воспринимать себя равным другому. То есть, «я есть ты, ты есть я». И каждая жизненная позиция, естественно, проявляет свой уровень осознанности, который может занимать человеческое тело или душа. И если говорить про человека, то чем больше его осознанность, тем больше его выборы будут направлены к третьей позиции, где человек в отношении другого будет действовать точно так же, как он хотел бы, чтобы действовали в отношении его. И я хочу напомнить о том, что мы достойны того мира, в котором мы живем, именно потому, что наши выборы, наши действия влияют на формирование этого мира. И по закону критической массы действия одного, подхватываясь другими, третьими, четвертыми, набирают свой оборот и могут очень сильно изменить какие-то аспекты нашей жизни и того мира, в котором мы живем. Также хочу напомнить, что другого человека ты не поменяешь, пока этот человек не захочет измениться сам. Но если вы осознаете, что вы хотите поменяться в лучшую версию себя, то вы можете это сделать, и тогда ваши выборы будут направлять вас именно в эту сторону. И если выбор человека ведет к повышению его осознанности, то он автоматически ведет к повышению осознанности других, потому что для других он начинает становиться примером, которого до этого не было. Также существует определенный диапазон, в котором может человек выбирать. Он довольно-таки дуален, то есть выборы человек может делать минусовые, а может делать положительные, плюсовые. Здесь можно сказать, что выборы, которые делает такая осознанная душа, они становятся узконаправленными, более ограниченными, Потому что именно эти выборы они стремятся к поважению, когда все проявляется через любовь. И наоборот, чем меньше осознанность, тем больше спектр выборов, который может совершать человек. И на примере родителей и детей очень легко показать этот принцип. Родитель он не стремится засунуть пальцы в розетку, он не стремится засунуть в кипяток свою руку. А вот неосознанный маленький ребенок может очень даже захотеть это сделать. Но если насобирается критическая масса осознанных людей, взрослых, которые понимают весь этот процесс, они создадут в конце концов розетку, которая будет заглушкой и не даст возможность ребенку это совершить. И подобное, но в гораздо больших объемах, может на самом деле проявиться на территории всей Земли. Это может случиться через выборы осознанных людей, которые, получив власть, начнут проявляться в отношении других так же, как они проявлялись бы в отношении себя. То есть они будут причастны к созданию законов, где каждый элемент того, что мы называем миром, будет в гармонии друг с другом. Другими словами, можно сказать, что сами выборы создают причинно-следственные связи. Но при этом, при всем можно сказать, что и сам выбор он является причинно-следственной связи того, что делали уже и выбирали другие. И если рассмотреть божественную причину, по которой мы наделены абсолютной свободой выбора, то можно сказать, что именно благодаря этому процессу мы можем научиться делать выборы, которые будут направлены с любовью для каждого, кто нас окружает. И если рассматривать причинно-следственные связи, тех выборов, которые мы здесь и сейчас можем совершать, то можно осознать, что именно мы создаем для следующего поколения платформу, основываясь на которой ей осознанность будет получать легче или тяжелее. И если рассмотреть оговоренный процесс еще большей осознанности, то можно осознать, что подготавливая благоприятную атмосферу для следующего поколения, с большой долей вероятности вы подготавливаете ее и для самого себя. Другими словами можно сказать, чем больше выборов мы совершаем через любовь, тем быстрее мы поднимаем свой уровень осознанности, а она в свою очередь связана с ответственностью, которую мы берем в свои руки или перекладываем на другого. Ну вот, друзья, и все. Я буду заканчивать, чтобы не удлинять этот ролик. На самом деле о многом еще стоит сказать в плане выбора. Скорее всего, мы это проговорим на ближайшей встрече азбука души. Если вы не знаете о ней, но хотите попасть, смотрите в описании к этому ролику там есть вся информация. Но ну, а на сегодня я с вами прощаюсь, ребята. Счастливо!